Привет ребята! Добро пожаловать на канал Master Gello. И сегодня мы узнаем, с какой же столкнулись с проблемой Sony. Первые недостатки PlayStation 5, где успели засветить трейлер GTA 6, а также немного порадую фанатов Apple. Садитесь поудобней, берите чайок, и мы начинаем. Пожалуй начнем с Apple. Как говорится в новостях, Apple разработала для iPhone специальный чехол, который твердеет при падении. Об этом сообщает сама Apple. Согласно технической документации, инженеры компании предлагают использовать электромеханические материалы для защиты своих устройств. Умный чехол будет считывать электрические и магнитные поля, изменяя свои свойства при срабатывании определенных триггеров. Сам чехол будет состоять из основного корпуса, процессора, магнитной цепи и магнитоустойчивого слоя, который будет запускать матрицу. В Apple утверждают, что главной целью является обеспечение максимального поглощения удара. Так что будем ждать данный чехол и надеяться, что он не будет стоить за облачных денег. В линейке RTX 3000 серии на данный момент известно только две модели, это 3090 и 3080. Сами Nvidia говорят, что игровым решением у них является 3080. На скриншоте вы можете увидеть, что прирост FPS между двумя видеокартами является всего лишь 10%, а разница в цене примерно в два раза. Видеокарта 3090 является условной заменой линейки Titan, так что многие они попросту забудут и не будут учитывать ее при выборе нового графического адаптера. Будем ждать презентацию версию 3070 и 3060 для того, чтобы все пользователи смогли ощутить лучи в реальном времени за довольно небольшие деньги. Судя по данным, опубликованным независимым аналитиком игровой индустрии, выступающим в твиттер под ником Benji sales у PlayStation 5 есть большая проблема, и она называется SSD. Дело не в производительности твердотельного накопителя, но в его объеме. Как известно, объем SSD PlayStation 5 составляет 825 гигабайт, по данным аналитикам это очень мало. И вот его аргумент. Всего лишь две игры занимают пятую часть объема встроенного накопителя. Так Demon's Souls требует минимум 66 гигабайт, а Spider-Man Miles Morales целых 105 гигабайт. Нетрудно представить, как быстро на SSD закончится место у активного игрока. Для сравнения, объем SSD Xbox Series X немного, но все-таки больше, и его объем составляет 1 терабайт. Старт предзаказа PlayStation 5 оказался то еще суматохой. После объявления цены магазины начали принимать заказы, а после начали отменять их. Подобное происходило и в России. Однако Sony не стала умолчать и признала свою ошибку в социальных сетях. Вот что они сказали. Давайте на частоту. Предварительные заказы PlayStation 5 могли стартовать намного более гладко. Мы искренне извиняемся за это. В ближайшие дни мы выдадим больше консолей для предзаказов. Магазины вскоре поделятся подробностями. Что же, как и предсказывалось, самой продаваемой версией станет Digital Edition. Так как она стоит на 100 долларов меньше. Но все же я буду брать себе и многим советую взять версию с приводом. Так как можно будет очень много сэкономить на Дисках, просто обмениваясь с другом или просто другими пользователями консоли, как это было на 4 ps -ке. Нам наконец-то показали реальные фотографии и приставки. Как вы можете увидеть, консоль имеет довольно таки внушительные параметры и по сравнению с Slim версией четвертой плойки она намного больше, но все же данный дизайн консоли мне очень нравится, особенно в вертикальном положении. В наборе будет идти подставка, геймпад, консоль, а также обновленный HDMI кабель. Фанаты GTA обнаружили намек на скорый релиз шестой части в клипе канадского певца Weekend. Дословное содержание, засветившееся в ролике фразы GTA 6 трейлер. Как только скриншот с упомянутой выше фразы попал в сеть, фанаты GTA завели очередную песню о дате выхода игры. О дискуссии узнали продюсеры видеоклипа. И словам ни о каком намеке на релиз в ролике нет и речи. Хочу обратить внимание, что фанатов GTA уже обламывали второй раз к ряду. Так, недавно авторы азиатского паблика анонсировали релиз шестой части на среду. По словам представителей твиттер-канала, представить тизер должна была компания Sony в ходе презентации игр для новой консоли PlayStation 5. Но как мы можем заметить, на презентации нам ничего не показали и даже не дали намека. Теперь нам остается только ждать, когда нас порадует новой частью Rockstar. Напиши в комментариях, достаточно ли для тебя будет объем в 825 гигабайт SSD на PS5 или же для тебя это слишком мало. На этом у меня все, с вами был Владислав, если тебе было интересно, поставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч!